Теперь хотелось бы затронуть вопрос, почему не все специалисты или почему так мало специалистов практикуют метод базальной имплантации. И на этот вопрос также есть очень достаточно развернутый большой ответ. Я как главный врач, как директор центра, который занимается базальной имплантацией, сугубо базальной имплантацией, узко базальной имплантацией, могу сказать, что каждый месяц в нашем центре проходит обучение докторов. Врачи из разных городов, а порой из разных стран приезжают в институт базальной имплантации для проведения обучения. Обучение состоит из различных этапов, и какое у меня наблюдение, как у человека, непосредственно учащую, участвующего в этом процессе. Специалисты, прошедшие короткое обучение, чаще всего сталкиваются с проблемами, которые они не могут решить самостоятельно. Какие это проблемы? Отсутствие правильного штата для базальной имплантации. То есть, не хватает зубных техников, или их нет вообще, нет собственной зуботехнической лаборатории, это очень отдельный такой сложный вопрос, не хватает врачей-ортопедов. Или врач, вдохновившись методикой, начинает применять ее сам. Начинает сам ставить имплантаты, сам протезировать, а порой даже изготавливать самостоятельно мост. То есть это те шаги, которые ведут сразу в тупик врача, применяющего метод. Методика базальной имплантации требует очень серьезных ресурсов, вложений финансовых и временных. Что касается э, этапов обучения базальной имплантации. В нашей стране, и в Европе есть центр, называется он International Infant Foundation, в котором врачи каждый год пересдают экзамен на звание базального имплантолога. Если вы хотите получить действительно серьезное профессиональное лечение, а не просто попытки закрутить какие-то базальные имплантаты, то вы должны в первую очередь спросить. У клиники, у врача, пожалуйста, покажите, есть ли у вас сертификат International Implant Foundation за последний год. Потому что врачи проходят обучение ежегодно, подтверждая свою квалификацию. Это очень большое мероприятие, которое проходит в Европе. Встречаются врачи, читаются лекции, передается экзамен. Дальше. Что касается частного обучения этому методу. Кроме того, что занимает много времени, допустим, лично я проходил обучение не в одной стране, я проходил учение в Венгрии в Германии у меня была практика в Палестине, то есть это очень большой объем времени и денег, конечно же, тоже для врача. То есть это порядка трех лет обучения и, наверное, не менее 18 тысяч евро для того, чтобы можно было действительно начинать устанавливать эти имплантаты. Как проходит, к сожалению, это у нас зачастую врачи приходят на какой-то теоретический курс, потом попадает к нам, и им кажется, что они уже могут устанавливать базальные имплантаты. Но вот это совсем не так, поскольку базальные имплантаты требуют не только одного хирурга-специалиста, который якобы понял эту методику. Они требуют, эта методика требует квалифицированных врачей-ортопедов, которых должно быть как минимум не один в клинике, чтобы они могли быть взаимозаменяемыми и должны быть достаточно, скажем, располагать временем для выполнения качественной работы. И очень важно иметь собственную зуботехническую лабораторию. На примере из моей практики могу сказать, что одна клиника закупила систему базальных имплантатов, начала ее активно применять, но столкнулись с тем, что начали звонить мне и говорить, мы не можем Поставить зубы на имплантаты. Наш врач-ортопед отказывается ставить зубы, он не может их поставить. Несколько часов будут примерки. О чем это говорит? О том, что у клиники не было зуботехнической лаборатории и достаточного опыта качественно выполнить работу поэтому зачастую клиники которые не специализируются на методе начинают его применять сталкиваются с проблемами и отказываются от него и говорят нет это не работает мы с этим в нашей практике в россии тоже нередко сталкиваемся когда мы покупаем какой-то новый прибор не читаем инструкцию не знаем о нем ничего и выбрасываем его или откладываем думаем вероятно он для нас не подходит он плохой но стоит почитать инструкцию ознакомиться с ним поучиться пользоваться каким-либо прибором сложным и мы получаем совершенно на новую страницу в нашей жизни, новую страницу какого-то комфорта, новых достижений. Вот поэтому не во всех центрах успешно практикуется базальная имплантация и нужно действительно тщательно подбирать организацию, в которой это будет выполнено правильно. Хочу отметить, что в нашем центре работает три профессиональных базальных хирурга-имплантолога, которые прошли все обучение, а один из них это автор методики, который экзаменирует специалистов. В нашем центре также 4 врача-ортопеда, которые подробно и качественно занимаются именно протезированием на базальных имплантатах. И на этом методе у них огромный опыт. 4 зубных техника и собственная зуботехническая лаборатория, которая выполняет данные работы максимально правильно, максимально успешно. Чем регламентируется этот успех? Не только лишь обучение в рамках International Implant Foundation или каких-то курсов по базальной имплантации, наши врачи-ортопеды, зубные техники посещают обучение касательно целом реконструкции полости рта верхней и нижней челюсти на имплантатах. В данном случае мы работаем с системой Амангербах, это австрийская система, и мы много лет, наши специалисты обучаются этой системе, поэтому зубы, которые мы делаем, мы делаем не только с правильной позиции базальных имплантатов, но и в целом с позиции гнотологии и современного понимания протезирования. Дорогие друзья, я в первую очередь желаю вам всем крепкого здоровья, желаю вам выбрать ту клинику и тех специалистов, которые будут вам и по душе, и окажут вам самое качественное лечение. Хотим поделиться с вами самыми теплыми нашими эмоциями. Всегда улыбайтесь, радуйте близких. Всего вам доброго.